Владимир Будейкин – создатель первой в регионе открытой фермы для семейного отдыха. Находится она в деревне Ливковки в 10 минутах езды от Архангельска. Фермер разводит косы, гусей, кроликов, кур, занимается переработкой козьего молока и делает сыр. Сегодня Будейкин – известный за пределами региона поморский фермер. А начинал в 2013-м с нулевого стартового капитала и масштабной расчистки несанкционированной свалки на выделенном участке. Открыть ферму для посетителей решил не сразу, а через несколько лет, чтобы поддержать бизнес. Начал показывать, как ухаживать за животными, делать сыр, а главное – получать удовольствие от бесхитростного деревенского отдыха. В планах Владимира Будейкина сделать гостевые домики для туристов издалека и превратить фермерскую слободу в агротуристическую территорию. Когда мы пришли на эту территорию, здесь... Практически вся территория – это была большая несанкционированная свалка. Мои близкие не понимали, зачем я ввязываюсь в эту авантюру. Со временем, чтобы дисциплинировать себя, мне пришлось завести первую живность. Больше сотни маленьких гусят. И вот практически с этого началось. Вот, начался наш процесс, можно сказать, закрепления за этой территорией. Ты уже обязан Исполнять свои какие-то обязательства по кормежке, по уборке. Каждый год мы меняли, добавляли каких-то новых пород птиц, кроликов. Все это вызывало какой-то интерес. И если бы, скажем, не один форс-мажор, да, когда у меня стая бродячих собак уничтожила все наши трехлетние труды, вот, мы бы, наверное, продолжали бы вот в том формате заниматься, да, без... Не рассматривали вариант гостевого, гостевого такого приема в на наше хозяйство. Со временем, конечно, хотелось и молочное что-то заполучить, потому что дети росли. Это было актуально. Вот. Поэтому см стали смотреть в сторону каких-то молочных животных. И, конечно, из-за того, что не было опыта, не было опыта хозяйствования, смотрел, конечно, в сторону маленькой живности могу сказать что козы на сегодняшний день это для нас ну практически основное наше занятие и мы э, уже практически пятый год э, э, в этом решаем козий вопрос ну и вот конечно это начинание оно невозможно было бы без какого-то дополнительного источника э, которым для нас стал именно э, вот этот сельский туризм или агротуризм в семнадцатом году мы практически вот на этом месте я принимал первую семью, которая у нас приехала в хозяйство. Это было тоже такой очень интересный опыт. Спустя уже четыре с лишним года могу сказать, что направление, которое мы, скажем так, выбрали, оно было удачно, оно достаточно гармонично и, безусловно, помогает развивать хозяйство. Летом у нас здесь можно уже наблюдать, как в полях пасутся наши козы вот. когда птица выходит на, на лук да это тоже так достаточно интересно вот. ну и у нас достаточно много приезжает людей уже сюда за продукцией да. территория потихонечку начинает оживать и но ну, она точно изменилась я бы сказал что я не типичный пример с которого стоит там копировать бизнес-модель хочется получать какого-то ну, правильной жизни. Вот. Э -э Какая-то гармония должна возникать. И -э бесконечная там, гонка за -э заработком, она, наверное, тоже утомляет. Вот. Э -э поэтому э -э здесь, наверное, немножко другая история.